Итак, следующий обзор на сегодня это денежный новобранец от 8614 рублей за дня в день автоматом. Так, у вас есть данные, за которые вам готовы платить деньги всю жизнь. Угу. Так, все зарабатывают, все отлично, автор рассказывает о себе. Не знаю, отвечает он, не отвечает. Попробуйте, напишите, если хотите. Тут вот деньги, кошельки, телефоны. Деньги просто так, в общем, приходят. Нужно сделать какое-то дело, сейчас найду. Значит, за 15 минут отправьте специальные данные. Ну все, вот так вот хитро, опять же, написано, непонятно, нужно думать, ну, сидеть и догадываться. Да, что за данные там, куда отправлять? В принципе, вот я курс изучила, можно сказать, что ну, правда, да, тут автор рассказывает то, что говорит, это действительно так и есть. В принципе, что нам надо отправить специальные данные. Но как бы каждый из вас думает совсем о другом, то, что есть на самом деле. Так, вопросы-ответы почитайте. Что-то там поддержка вот неизвестно, работает или нет. Так, видеоинструкция. Вот, пожалуйста. Да, есть руководство в текстовом формате видеоинструкция единственная вот видеоинструкция а, без голоса ну просто музыка идет фоновая такая человек делает там что-то мы смотрим повторяем ну как бы разобраться тут сможет каждый значит в чем заключается метод заработка а, работаем с партнерскими программами но не на глопарте а Такие партнерки различные берем, разные оферы такие там как там кредиты разные, ну хотя про кредиты ничего не говорят, вот тут на примере там телевизора, там партнерка там техносилы что-то такое, ну, автор все показывает, да, как это все делается. Как бы если так разбираться, то любому новичку подойдет этот метод. Единственное, я не знаю, будет он работать вот так, да, на 8 тысяч в день. В чем суть? Нам нужно создать свой блог. Автор это показывает, как сделать бесплатно. Как бы если вот вы новичок, вам бы это тоже отлично подошло. Как бы я такие методы не использую. Я плачу за хостинг. У меня все в этом плане по-другому. Как бы тут предлагается создавать блог на платформе blogger.com. Как бы с ним я тоже пробовала когда-то работать. Но... Я считаю, человек, который действительно зарабатывает в интернете и еще и пытается чему-то кого-то научить, то бесплатный хостинг использовать это, ну, можно так сказать, неприлично. Лично я, когда мне что-то предлагает человек, да, какой-то заработок, дает ссылку на свой блог, я перехожу вижу, что он на бесплатном хостинге. Я, ну, я не доверяю уже этому человеку. Чему он может мне научить, если он даже за хостинг там не может оплатить? По понятно, что то, что пишет он на этом блоге, это все вранье. Ну, ладно, это дело каждого, да. Значит, что мы делаем? Создаем блог. Это все показывается в видео, это все понятно. А, значит, и начинаем писать такие вот обзорные статьи. Берем любой оффер, подключаемся к нему и там пишем какой-нибудь пост. В чем вообще суть, как мы будем добывать трафик? Значит, Идем в Яндекс.Вордстат, выбираем ключевые слова. И по этим ключевым словам уже мы составляем пост. Ну, В принципе, как делают все веб-мастера, да, которые ведут свои блоги и продвигают их вот с помощью поисковых систем. Далее эти системы индексируют наш этот блог. Если человек ищет там отзыв в каком-то телевизоре, как показывает нам автор, наш вот пост проиндексирован, он переходит на него и возможно он там переходит по ссылкам, что-то покупает. Как бы все, методов продвижения никаких нет, только вот такой вот способ именно написания постов по ключевым словам. Как бы этот э, способ имеет место быть, но вы должны понимать, что это, опять же, работа. Я бы лично, э, может, если бы и делала что-то подобное, все равно бы делала какую-то рекламу. Потому что пока там проиндексируют наши посты, поисковые системы, и то не факт, что они будут где-то в топе находиться, они могут быть и вообще черт знает где в самом конце. Потому что, ну, вообще, как быть, вот такая вот система, если работать ключевыми словами, то неизвестно, выйдете вы в топ, не выйдете, будут вас находить или не будут, это надо брать количеством этих постов тоже писать и писать их там, целыми днями. Далее, что еще я бы сама посоветовала от себя. Если вы вдруг решили, да, вот попробовать такой способ заработка, туда можно прикрутить рекламу Google AdSense. Также без проблем на платформе блогер это разрешено, это я знаю 100%, вы это тоже можете сделать, если решите уж чем-то подобным заниматься. Но опять же, не надо здесь полностью погружаться в данный способ и делать все по инструкции автора, потому как этот курс покупается, да люди делают по шаблону, опять же, это... И опять же, он как показал этот пример про телевизор, все пойдут и тоже сразу этот телевизор будут рекламировать. Как бы я хочу немного рассказать вам о подобном вот способе. Как-то давно я покупала курс по работе с партнеркой, ну, там от сайта для взрослых, что-то такое, там голые тетки разные, ну как бы. Я сама к этому отнеслась просто чисто как к заработку. Мне это там самой особо не интересно там ходить, смотреть по этим сайтам. Я знаю просто то, что больше всего трафика именно там крутится. И его также можно отлично монетизировать. Суть была в следующем, что также мы создавали блог на вот этом блогере. Значит, там с красивыми девушками фотографии различные выкладывались. И именно так и блог назвали Самые красивые там девушки Рунета, или там еще что-то такое же, точно не помню, что я там создавала. Факт в том, что мы регистрируемся в этой партнерке. Значит, берем код, который мы ставим у себя на вот этом вот блоге. Он выглядит как тизерные сети, да, вот обычно картинка, там что-то написано. Вот, ну и там вот фотографии этих девушек, ну и как бы эта партнерка, она не запрещала там призыв к действию, там нажми на меня или еще что-то такое. В общем, автор учил делать так, нужно написать сверху, проголосуй за меня в конкурсе, там что-то такое. Вот, я точно так же все написала, поставила эти тизеры и там несколько постов, несколько фотографий девушек добавила. Далее следующий шаг в этом заработке был, регистрировались в Однокласснике, в Одноклассниках, точнее, тоже там фотографии вот одной из девушек можно было взять на том сайте. Также там у каждой девушки есть там свое вот это портфолио, или как там оно называется правильно, где куча фотографий. Как бы сразу добавляют эти фотографии, вроде как реальный человек, да. Ну и в статусе также пишу. «Проголосуй за меня в конкурсе и даю ссылку на этот свой блог. Человек переходит и там нажимает. Вот. Ну, тут, понятное дело, это как бы все легко было раскрутить. Стоило просто заходить к парням на странице, ставить им там пятерочки. Они видели там девушку там в каком-то нижнем белье на фотографии, переходили и ходили там, и клацали, и клацали, и ставили вот эти оценки, и голосовали. В общем, что-то я там зарабатывала. как бы Вот это вообще было на автомате, потому что, как бы, я не знаю, люди потом сами стали, я даже не стала вот это пятерки ходить ставить, к парням на странице ходить, они сами как-то приходили, и там что-то капалось, капалось, но потом что-то эта партнерка прикрылась. Ну, это было года три назад, сейчас даже я не вспомню ее название, я просто знаю, что деньги я выводила, выводила, там что в долларах тоже было, а потом это все благополучно закрылось. Но я думаю, что что-то подобное, наверное, есть. Если вы совсем новичок, вы не знаете, как создать сайт, как бы вы могли бы да, воспользоваться моим бесплатным курсом, но там как бы я рассказываю про а, платный хостинг, и как бы может кого-то кому-то это не подходит. Вот вам бесплатный вариант. Тут также вы можете просто его создать, этот блок, и что-нибудь там уже лепить из него что-то по-своему. Не обязательно делать по шаблону вот автора. Поэтому вот такой вот облучился. Как бы я бы не сказала, что курс супер там, и я его прямо всем. Могу порекомендовать, вот исключительно новичкам, а, которых нет денег на покупку хостинга, да, а, можно вот попробовать все вот это бесплатными способами. Хотя бы просто вот начать что-то, да, вот потому что как бы я всегда советую создавать сайты, и работать с сайтами, с блогами своими. Вот хотя бы так можете вот попробовать. А, поработать вот по этому курсу чтобы хоть какое-то представление иметь вообще об этих сайтах и блогах. А, значит, на этом я буду заканчивать свой обзор. Спасибо за внимание. Всем пока.